Сегодня выше статическая тренировка. Ну, Действительное время. Маршу, да? Мы что там, что строго, что там дисциплина, что это дает нам определенные аскезы, которые нас потом помогают нам достигать кейфа. Вот такой вид жестких тепле И не В общем, сейчас позанимался на правило, подзажало у меня опять поясницу. Но это периодически бывает. И если правильно использовать тренажер, то можно убрать сер... ну, такую серьезную боль, с которой ты можешь ходить годами. Она уже вроде бы не... Вроде болит, но ты к этой боли привык. Вот. И на правило можно убрать... Ну, за одну тренировку можно убрать. Многие боли в теле можно убрать с помощью тренажера правила. Главное знать, как это сделать и чувствовать свое тело. Поэтому у кого что болит, у кого болит тело, у кого болит позвоночник, поясница, приходите на тренировку. Я нахожусь в городе Сочи.